Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня самый простой июньский день. Для кого-то, может, простой, а для меня 40 лет назад мы с моим мужем соединились с законным браком. Что такое цифра 40? Это полжизни. Конечно, полжизни. жизни. родина очень много и очень много. Проделись замечательные дети. Сейчас уже внуки. Их четверо. Поэтому можно сделать анализ жизни и сказать про не зря. Извините, пожалуйста, я вот так сентиментально отношусь к этому. Но это суть женщины в том, что создана семья. родились дети, которых ты любишь, и они тебя любят. И внуки. Большая-большая семья. Сурклет. уже как это много. Но за этот период времени это много, много. уже и много прочувствовано, много сделано. И что я хочу сказать, когда молодые люди разбегаются и говорят, чтобы не сошлись характерами, наверное, это не так, потому что надо каждому характеру пристроиться, и каждый, каждый характер надо прочувствовать. Мы все очень разные, и жизнь меня свела с моим мужем просто в институте. Мы учились, были студентами, и, конечно, это любовь, конечно, это замечательные красивые чувства. И вот 40 лет. Результат наших таких отношений, скажем. Ну, результат наших отношений это дети, конечно, замечательные дети, которых я безумно люблю. И они такие, ну, очень достойные своих родителей я всегда говорю если ты плох то ребенок не будет хорошим друзья давайте будем беречь свои семьи свои отношения и не обязательно может быть они должны быть настолько яркими вот как говорят вот купи мне бриллиант и ты вот самые хорошие, да не Нет у меня бриллиантов. Самые мои два больших и огромных бриллианта это моя дочь и мой сын. Я их бесконечно люблю. Сегодня сын приехал и поздравил нас со своей семьей, женой, привезли такую красивую штуку. Я обязательно покажу Для нашего участка Вот это так Красиво и замечательно, хорошо Спасибо вам, дети, что вы у нас есть Пожалуйста, оцените счастливые. Свои отношения Друг к другу, просто так Потому что вы дороги тому человеку Который с вами рядом А в 60 лет О! Радость наступает Обязательно Обязательно. Мил, всего доброго, Дом, у вас очень. Люблю. Вы были с любовью из моего домика деревни. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.